понижения траста. Какие э, функции у нас прекращают использование в зависимости от степени блокировки этого бизнес-менеджера? Мы перестаем э, возможность, то есть у нас уходит возможность использовать пиксели Facebook, у нас использ, э, уходит возможность использовать специально настроенные конверсии, а также э, домены мы тоже не можем использовать с этого бизнес-менеджера, который здесь создали. То есть данные там продолжит поступать, но э, передать права управления на пиксель, на другой бизнес-менеджер, который создан на этом бизнес-менеджере, мы не сможем. Вот. И э, воспользоваться аудиториями этого пикселя, которые есть на этом бизнес-менеджере, мы не сможем на другом бизнес-менеджере, что является, вот, наверное, основным минусом при блокировке такого рода. Вот. То есть когда... Блокировка приходит на бизнес-менеджер, и мы знаем, что как бы, она скоро пройдет, там, отправить данные, подтвердить документы и так далее. Это одно дело. Но когда бизнес-менеджер блокируется, мы понимаем, что по каким-то причинам это безвозвратно, то пиксель, который здесь есть, мы никаким образом данные с этого пикселя не сможем передать на другой бизнес-менеджер. То есть использование пикселя вообще, в принципе, прекращается в этом случае. Вот. А к чему у нас остаются данные? А, так как мы в разделе домены можем привяз, привязывать домены, и у нас на бизнес-менеджере может быть привязан домен, подтвержден, а, у нас остается функционал по удалению этих доменов из этого бизнес-менеджера. Соответственно, если у нас домен подтвержден на одном бизнес-менеджере, и одновременно мы его пытаемся подтвердить на втором бизнес-менеджере, нам не, не даст подтверждения, потому что он уже активен здесь. Но мы можем удалить его здесь и возобновить его работу на другом бизнес-менеджере, но уже с другим пикселем, с использованием другого пикселя. Вот это надо учитывать. А, важный момент. А, если мы одновременно а, теряем доступ к профилю а, Facebook, то есть мы не можем зайти в профиль Facebook, и одновременно у нас блокируется бизнес-менеджер, да, даже нет, не блокируется. Если мы являемся единственным администратором бизнес-менеджера, в котором привязан домен, с которым нам нужно впоследствии тоже работать, то этот домен мы не сможем подтвердить в любом другом бизнес-менеджере, если зайдем с любого профиля, пытаемся с ним работать. Это важно, потому что иногда... Наверное, в большинстве случаев, в большинстве проектов используется один домен в долгосрок. То есть перепривязка доменов и так далее не приветствуется. То есть, как правило, это работает на сарафанку и так далее, SEO-оптимизацию. Вот. Поэтому этот момент важный. И проект, где мы здесь используем пиксель и подтверждаем домен, нужно, чтобы было два администратора хотя бы. Вот. Можно второго администратора, если он не часто используется, добавить сначала в статусе сотрудника, а при наступлении каких-либо проблем перевести его в статус администратора, самому понизить себя до сотрудника, либо полностью смысл из бизнес менеджера.